Кто спать не дает? Кто это плачет? Малыш, ты чего плачешь? Что случилось? У нас с малышом проблемы! Еду! Жалуйтесь, я вас слушаю! Малыш все время плачет, плачет, плачет! А я не могу его успокоить! Хм, сейчас я его осмотрю! И рефлексы у него отличные. Так что малыш в порядке. Доктор, ну почему же он плачет? А вы малышу кушать давали? Нет, не давал. А что надо? Ну конечно, малыш же маленький и Молочко кашку из бутылочки. А -а -а, ну так бы сразу и сказали. А вот и молочко для малыша. Фу, уснул. Спасибо вам, доктор. Пожалуйста, и не забывайте малыша кормить.